A dream, baby. Make a dream, so... Аптечку брось на <ролк> <ролк> <ролк> <ролк> Ты Ты чучел! Так, ребят, всем привет! Сегодня мы будем проходить квест под названием Темная материя. Всем привет! Че, погнали? Погнали! Let's go. Мы тут уже немножко подкачались Да Ну не немножко <звучит> Ух ёва ну, Может мы тут что-то найдем Типа э -э Камушки там какие-нибудь Или электричество Может быть Или чертежи ой, -ой, ой Что это за кнопка тут Счетчик посетителей. О, реально, счетчик посетителей. Нифига, ну, прикольно. А, ну и считает и на выход, и на вход, типа? А, Смотри, тут осталось, типа, 808 человек. Охренеть. Ой-ой-ой, к этому не подходило. Она... Да, да, да, оно ударилось. А ты что-то забыл предупредить. Молодец. Смотри, так тут какая-то огромная вообще. Тихо, тихо, тихо. Требуется карта памяти с данными о темной материи. О, батончики! Темная okay. материя? Тут везде темная материя, аккуратней. А как ее убрать? Карта памяти, о, карта памяти. Я возьму аптечку. О, спецшлем, смотри какой красивый. На, девичий. Да у меня ушанка. Да не надо. За Зато у меня есть... зря. Так, давайте прочитаем, что тут. Давай. Тебе придется перезапустить вентиляционную систему и чистить комплекс. Рубильник находится в одной из комнат, но там повсюду это дрянь. Входи туда без спецбезщиты самоубийство. Посмотри в офисе, где там лежал спецшлем Vapor 3DM. А, вот он. А, вот он, да, как раз таки. В нем, что ли, входить надо? Не знаю. А, да, да, да, его надо надевать перед этим. Ч там, ничего? Ну принял. Стеклянная дверь обманка. Так, ну что, давай перезапускай. Э, э, э. Мы за тревога, Макс. Да, да. А что делать-то? Куда бежать-то? Ну я пошел с темной материей работать. А мне что делать? Я не знаю. Двери автоматически закроются через 160-30. Че, мы можем не успеть, типа, выполнить квест или что? Походу, но ну, я побежала куда-нибудь дальше еще, куда можно, типа, взять. <звы> Охренеть, там энергетических батончиков. Все, я нашел ключ-карту. Давай, давай! Где вентиляционная система? <звы> Точно не наверху. 130 секунд осталось. А где она? Пошли, а вот наверху смотри, что-то есть. Сейчас гляну. Макс. Иду, иду, иду. Давай раскрыть, скрыть. Две минуты, вот. Иди. Только не умри, у тебя есть, если что, эти, специальные штучки, чтобы выжать. Юзай. Какие штучки? Ну, это лечилки. А, я их убрал. Ой. о все хочешь прикол иди Мама. сюда Чесно, иди сюда да, пойдем ты охренеешь о подожди дневник ключ- карта а, ну понятно короче иди сюда Смотри, сколько батончиков. Я еще оттуда высунул вот столько. Охренеть. Так, посмотри. Так, аптечку я заберу сейчас. Консервы. Собери, это, другие. У меня уже восемь. Аптечку-то отдай. Я съел ее. А, окей. Что, не надо было есть? Нет-нет, ладно. Охренеть батончиков. Противорадиационных шлемов, смотри, сколько. У меня есть один. Возьму один, пусть будет. Жесть, сколько тут всего! Вот да, кайф. А что, у тебя нету места? Ну есть, но у меня просто 8. Возьми, у тебя вроде 8. Сейчас. О, химикаты. Ой, это надо. Дубинка охранит. А ч, все? Одна консерва? Ты, конечно, щедрая девочка. Так, а ч, мы выполнили квест или нет? Да-да-да, все. А, вс, это весь смысл поставки. Так, ну ладно, Что ребят, я... спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Так, ребят, следующий квест под названием Мираж. Ты думай головой. Да, сейчас мы тут остановились на привал, чтобы подгреться. Все, погнали. Давай. Давай. Давай кабанчика убьем. Давай. <свист> Бедный кабан, мы вообще шансов не оставили. Там жир не выпал с него? Нет, не заметил. Так, все, приближаемся. Ого, а как туда? А, видимо, как-то вот так вот. Да, конченые деревья, господи. Что, куда нам вниз? Да. Опа. Ой-ой-ой. Оружейный -ой -ой. ящик, смотри ка. Сразу, сразу а сходу нахренает столько отмечек 4 отмечек у меня и ни одного закрытого ящика ну сейчас найдешь еще что-то а вот пойдем расслабьтесь что за чего блять не зря он называется мираж охереть как, как это любит... все странно выглядит вообще а что делать надо расслабиться видимо пиноколада что это было? Что это такое? Ёб твою мать, а что происходит-то вообще? Пойдем дальше, пока открыли возможность. Пойдем, у меня что-то вообще крышак поехал после этого всего. доступ запрещен. Доп доступ разрешен. Ух, ебать. А почему меня? Это кто? Какие-то голограммы, слышь? А чё ты консервы не собираешь? Серьезно. О, шкафов, смотри, миллиард вообще просто. Вон закрытые твои любимые. Давай, ну. Мотоциклетный шлем абсолютно не нужен. Абсолютно. О, ткань это нам надо. О, еще ткань это тоже нам надо. Так, иди открывай, пока закрытые, я тут это, разберусь. Закрыл, вот ты? справа от которого я сейчас открываю а, и там дальше еще. Открывай. Кайф. И чё там? шлем будет вот, ходить. А вот, ну ты нашла его, короче. Блин, зачем нужна фуражка капитана? Осри, какой красивый! Просто... Да подождите. Блин, у меня тапочки закончились, сломались. О, зимние ботинки. Кайф. О, дашь? Да-да-да, вон я тебе кинул. Вон, понятно. И на химикаты, и ткань. Кайф. А где ботинки? А, а я надел. Смотри, фураж какая. А, круто. Я, пожалуй, шлем надену. А, так они с одного удара умирают. Ты думай потом. О, гля -ля, ля Он настоящий. Я вижу, бей. У меня есть еще есть лечилки. пей бей. Все? Да все, они сдохли. Да-да-да. Суп? Сытный суп? Тут еще какая-то есть голографическая... Я сытный Денька. суп подобрал, прикинь. Дневник. Я сутками... А давай ты лучше прочитаешь. Давай. Я сутками продер... продирался, наверное, пробирался через этот вечный снег, и вот, наконец-то, нашел убежище. Видно, что предыдущие жильцы уходили в спешке, машина брошена на стоянке, кругом еда и одежда. Что могло их так напугать? Так или иначе, я надеюсь, что смогу осидеться здесь несколько дней, не встретив того, что спугнуло прежний хозяев дома. Ну вот тут еще одна дверька. А там что? Не знаю. О, еще одна дверька. Слишком много еды. О, хибикаты и портативная печка. Много еды не бывает, ты же знаешь. А, ну все, квест выполнен. Да. Да. А в чм Подожди, я ещ не добежал. Почему... Так, следующий квест под названием Безумие. Где-то легкие квесты непонятные вообще, если mm, честно. Ну да, да, есть такое, конечно. Нам нужно квесты, чтобы пройти финал. На финал нам полностью. Дает... Никакие вообще. Так, вот металлолом. Собираем, собираем, это не надо. Взломайте замок на боковой двери и войдите внутрь. А у тебя есть ответ? Открывашки. Да, есть отмычка. Иди ломай. Где? Вот дверь. Вот эту? Да. открыла Че? А, все вижу. Да. Погнали. Найдите способ вернуть подачу электричества. Вон тон, ну, этот оружейный ящик закрытый. Поставь мне мастерскую, я еще отмычек сделаю и дай мне эти О! боевая броня. Блин, нихера прикольно. Химикаты. Взять ее. Убей, Из нее, куда можно а Поставь вон там лестница. Давай, давай, давай. Блин, охренеть у нас мастерская крутецкая. Так что, все, я могу уже меховые ботинки, бла-бла-бла, сделать. Так, зачем мне нужна была мастерская? А, дай мне эти-то, Виталий. На. А у тебя есть дух пойти, Макс? Не, а нету. А кожа? Нет, нету. <связать> <связать> такой домик скромный а ткань, а есть? есть, есть на а, давай все, <связать> <связать> погнали <связать> да, погнали так, там куда-то лестница вниз вела, мне кажется, нам туда тихо трэпа янг Все, я захожу. Так, нам на лестницу упали? Ой, там еще был какой то а, Тут закрытый ящик, иди открывай скорее. Как, как попасть? Да на лестницу там иди, ты что? На какую лестницу? Куда идти? Мне вернуться и показать тебе? А, вот, ничего. Так, на детали тебе тут. Где этот протояд? Вот, вот, вот, вот, вот. И вон там еще один, два, три. Блин, мне нужны еще отмочки. Че, у тебя у нету? Последние. Аптечка обычно нужна. Сигнали, ты стоишь, а батарейки пошли на... Да. Ну все, вот у меня последняя отмочка открываю вот эту. О, генератор запустил. О, включил? Да. Понятно. Спецшлем, ткань. Ткань это полезно. Спецшлем, поваром. Три, ну пусть будет. А чё, а где ещё? А, блин. Нету у тебя ещё этих? Вот ещё сверху лежит. Не, нету. Где сверху? Надо всё, блин, открыть. Вдруг там что-то важное для финала. Блин, ну где мы железо Ну пойдем, может там еще будет. Неизвестная ошибка, замечательно. А тут что? О, а тут проход. Я рядышком пойду поищу эти, ладно? А, тут больше не было этих машин. О, тут опять надо взорвать машину, короче. О, отмычку нашел тебе. Да? Да. Час. А, ну да, больше нет машины. У меня шесть деталей, должна одну отмычку нечего пролетать. Не Час. Я приду к тебе заберу. Так, что надо факел сделать? На отмычку. Давай. Отмычку. Я пошел факел делать. Ой, сделаешь мне костер, пожалуйста? Ем, ем, ем. Что ты без ресурсов ходишь? Тебе ем, моё. А у тебя есть ткань? Да, одна. Того мало. Да, вс. А стой, палку мне сделаешь. Ты жди, Масса, жди на единоруби, у меня 21 осталось. <свят> а, у меня <свят> есть на палку. <свят> все, я погнал, взорвать. Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет что-то нужное. Вс, поджг. Химикаты. Ой-ой-ой. Все это я спрятал. Так, и ну что и тут у нас? О, металлолом. Иди собирай О, скорее. Ну, где, машина, где? машина тут. Иду, иду, иду. Да поле. Проверьте подвал. Боевая броня, кайф. А, а как попасть? Внутрь? А с той стороны да. Да, да, да слева обойти надо. Вот ткань. Одна машинка. Поставишь мастерскую потом. Сейчас, пиздец. Ну хотя мне надо быстро. Понял. Еще ткань. И еще ткань. Что Так, а тут что у нас? Патрон дроби... для дробовика, которого у меня нет. Столько тут закрытых шкафов. Короче, сюда, видимо, потом придется возвращаться. Химикаты. Блин, ну дайте еще металл. Все, больше ничего нету. Погнали в подвал. А, мастерский надо. Блин, этот э, гарпун нужен или нет? Он мне место занимает. Гарпун? Да не, нахер он нужен. А, да, вот на забери, это химикаты и ткань. Короче, я пошл вниз смотреть, что там. Я выкину гарпун. Да выкидывай, кэша. Похоже. А какие алкопуны. Я сверху открою какой-нибудь чаще. Давай. Опа. Оружейный ящик закрыт. Иди сюда, иди сюда, не трать, не трать, не трать. Ладно, ладно, не Как вовремя это успел? Так, пистолет. Ну пускай будет пистолет, чё. А, у меня для дробовика только. Ну, нахер мне тогда пистолеты не нужен. Вот этот открой лучше. Какой? Вот этот? Да, да, да. Пистолет. Замечательно. У меня такой же есть. О, там еще один движет такой же. Так, ну все, квест пройден. Всем спасибо.